Здравия, друзья, на связи Денис Залевский и значит, предыдущие несколько дней поступали мне периодические вопросы касаемо разных направлений в Рой-клубе, криптовалюты Юми, токена Глизе. Сейчас я постараюсь в этом видео коротко на них ответить. Ну, коротко и емко. Итак, чтобы зарегистрироваться, перевести монеты Юми в Глизе, нам необходимо было завести кошелек мнемонический на сайте yumi.top, завести мнемонический кошелек, перевести на него монеты с Ройклуба, либо с Сигина, где они у вас хранились, и этим кошельком зарегистрироваться в Ройклубе на Глизе. Реферальная ссылка моя для регистрации на Глизе будет в описании под этим видео. Поэтому мы начнем. Смотрите, вот у меня кошелек Yumi. Я копирую его адрес. Он у меня уже зарегистрирован на Глизе. В рой-клубе нажимаю вход, вставляю адрес кошелька. Попадаю в свой личный кабинет. Видим, что у меня баланс миграции составляет 5200 Три глизе выплачивается этот <клес> баланс миграции в течение месяца всем участникам по три целых процента в сутки. То есть, эта сумма постепенно перетекает вот в выплачено. Мы видим, то есть, вот за прошедший период времени выплачено уже мне вот 1333 глизе баланс бонусный баланс это те бонусы которые вы получали при миграции смотря кто попадал там в ранние пташки либо еще по каким то моментам там по количеству монет было разные, разные бонусы и видим что бонусный баланс у меня вот составляет 890 глизе он начнет выплачиваться также по 3,33% в сутки после того, как выплатится весь баланс миграции, основной баланс. Что мы дальше видим в личном кабинете? То есть это мы разобрали. Видим, у нас показан уровень. Уровень у меня четвертый. Сейчас все это объясню, на что влияет уровень, что он дает. Сейчас мы это с вами все разберем. Так, личный объем 5185. Групповой объем видим 483 375 глизе. Видим адрес для пополнений. То есть чтобы нам закинуть Юми на глизе, поменять Юми на глизе. Мы при регистрации в клубе получаем адрес для пополнения. То есть Юми нам необходимо переводить на этот адрес. Он у каждого свой уникальный, индивидуальный. Переводить нужно именно на него, потому что у нас еще не произошел весь полностью процесс сжигания монет. Вот мы можем нажать здесь обмене на Юми. Видим, что обменено 365 миллионов Юми из 500 миллионов заложенных в процесс миграции. То есть все Юми, которые обмениваются на Глизе путем сжигания, они сжигаются и исчезают из блокчейна. Таким образом у нас половина эмиссии Юми будет сожжена. Так, дальше что у нас еще? То есть на первом этапе, на первом этапе вот до 100 миллионов Юми у нас был Обмен 5 к 1, 5 ЮМИ на 1 ГЛИЗЕ менялось. Потом на следующем этапе менялось уже 6 к 1. И на третьем этапе менялось 8 к 1. На четвертом этапе, который сейчас идет, «Новые космические корабли» называется. Изначально обмен составлял 10 ЮМИ на 1 ГЛИЗЕ. Но спустя некоторое время значит, разработчики ЮМИ сделали сюрприз. И пересчитали всем кто поменял 10 юми к одному глизе по 8 к одному и до сих пор у нас будет происходить сжигание в соотношении 8 юми к одному глизе тут мы видим как раз таки проценты вознаграждения до да, зависят зависит от количества сжигаемых монет то есть например минимальная Количество сжигаемых юми 500 монет, для того, чтобы попасть вообще на доп. вознаграждение. Получить 2% сверху. Это вот как раз таки у нас и составляет вот, бонусный баланс. Ну и соответственно, чем больше монет вы юми меняете на глизе, тем больше у вас бонусный баланс составляет в процентах от обмененной суммы. Видим вкладочку «Мои рефералы». В, в этой вкладке у нас пока еще недоступно дерево. В скором времени оно, скорее всего, появится. И мы видим, на какой глубине люди заходят. И сколько у нас общее количество рефералов. Видим нашу реферальную ссылку. И видим э, лидера. так Во вкладке «Мои транзакции» мы э, видим э, во вкладке «Вводы». Наши транзакции, которые мы делали, непосредственно вводили Глизе. Точнее, то есть сжигали Юми да, и получали Глизе. И если мы тут переключимся в подкладочку «Бонусы», то мы увидим, какие бонусы нам начисляются. Значит, с, какой, с какого реферала. Можем посмотреть TX. Вот, видим командный бонус, ну и так далее. То есть, ну, мы видим тут очень много, 551 страница, очень много различных бонусов. Так, давайте на этом пока остановимся. Смотрите, возникает также вопрос. А, ну, давайте вот тут еще продолжим. Стейкинг у нас сейчас идет, то есть, объем структуры в Глизе, то есть, вот это вот начисление, которое всем происходит, по три... 33 процента в сутки от общей суммы миграции она наполняет структуру общую роль клуба в Глизе и на сегодняшний день в структуре у нас получается 15 миллионов 392 тысячи токенов в Глизе этап стейкинга красный и процент стейкинга составляет 5 процентов от чего это зависит давайте вот я вам сейчас покажу у меня есть скриншот с Телеграма сделан, я Телеграм отключил, чтобы не пиликал. Видим, что у нас в новостях была новость, в новости Ройклуба, что изначально разработчики хотели сделать начисление полностью, но заморозить его на месяц. Потом подумали и решили, что будет... Для всех лучше и интереснее, если будет э, весь баланс за, э, не сразу зачисляться, а вот э, в течение месяца, но он будет доступен. Сразу же к выводу. Вот. и э, значит прекрасно понимаем, что целый месяц ждать старта стейкинга это слишком долго, поэтому мы изменили условия красного стейкинга и запустили его намного раньше. Добавили постепенный рост стейкинга до достижения 50 миллионов глизе. То есть изначально планировалось, что стейкинг начнется по достижению 50 миллионов Глизе в структуре Рой-клуба. Согласно новым условиям, красный этап начнется, когда в пуле будет всего 5 миллионов Глизе. Это произойдет в течение. Ну, то есть, это была новость у нас до старта стейкинга. И мы можем посмотреть, что от 5 миллионов в Глизе у нас началось, начался стейкинг 3% в месяц. От 10 миллионов 5 процентов. Сейчас мы вот с вами только что видели, что у нас 15 миллионов монет токенов GLZ в Руй-клубе. У нас 5 процентов в месяц идет стейкинг. Завтра еще пройдет начисление. Скорее всего уже будет 20 миллионов. И мы получим стейкинг 7 процентов в месяц. И вот таким вот образом, по мере выплачивания значит, балансов миграции, Бонусных балансов мы дойдем до 25% процентов в месяц, до 150 миллионов Глизе вообще в Рой-клубе. Так, это мы посмотрели. Так, теперь давайте вернемся к кошельку. Что нам делать в кошельке? То есть это э, десктопная версия, да, с компьютера я зашел, с телефона все э, то же самое абсолютно. Просто в телефоне, э, чтобы переключиться, например, с кошелька Юми на Ройклуб, но это уже не актуально, потому что с Ройклуба все монеты Юми выведены, и смысла их там держать нет, и структурные адреса вообще удалены, потому что... Стейкинг Юми остановлен и никакого в смысла нет держать монеты на стейкинговых адресах. Поэтому у нас есть основной адрес кошелька Юми, о котором мы зарегистрировались в Глизе. И у нас есть адрес торговый Глизе. Вот видим, у меня 145 Глизе на него сегодня пришло, реферальные бонусы. И адрес стейкинговый Глизе. На который он также вот у нас отображает, мы видим, как на нем идет стейкинг, он у нас отображает вот 1333 монеты. Вот и мы видим, что выплачено 1333 монеты. То есть, это вот стейкинговый адрес. Чтобы в телефоне, в приложении переключаться между этими адресами, там достаточно пальцем просто влево либо вправо смахнуть по экранчику с цифрами. Все перелеснется Итак, например на первый вопрос отвечаю если вам пришли реферальные бонусы и вы хотите их поменять на юми чтобы то есть вы хотите их например закинуть на стейкинг вам не нужно с этого кошелька отправлять монеты вот на этот кошелек то есть это пока схема не работает пока у нас еще сжигание монет не закончилось и работает все Совершенно тем же способом, с которого мы начинали сжигание монет. То есть, чтобы нам закинуть, например, монеты на вот эти вот реферальные, которые нам пришли, реферальные, чтобы нам их закинуть на стейкинг, нам их нужно обменять на ЮМИ. Что мы для этого делаем? Мы заходим на Сигин. У меня сейчас тут открыт кошелек ЮМИ. Мы можем переключиться на кошелек glize на сигин добавили кошелек glize так что я его пока тут не вижу так кто -то... а вот он, самый верх кошелек glize видим что у меня на этом аккаунте нет еще ни одного кошелька glize если вы не создавали то мы нажимаем создать адрес в мобильном приложении просто нажимаем плюсик, там генерируем адрес. Генерируем адрес. Вот у нас появился адрес Глизе. Что мы делаем дальше? Мы его копируем на кнопочку. Этот Glize адрес наш на Сигине. Обязательно. Потом мы находимся сейчас в своем кошельке на торговом балансе Глизе, где пришли мне реферальные бонусы. И мы отправляем эти реферальные бонусы на мой только что созданный кошелек Глизе на Сигине. Отправляем все. Нажимаю кнопочку отправить все. Ну, то есть, как бы кто как будет, да, я отправляю все. Подтвердить. Так, все. Видим, тут у нас стало по нулям. Сейчас на Сигин у нас придут наши монетки в Происходит это в течение там, нескольких минут, потому как синхронизируется. Площадка SIGIN с токеном GLIZE, с блокчейном YUMI. Ну, то есть какое-то время это занимает, но недолго. Дальше. Что происходит? Если мы хотим наши реферальные бонусы продать, к примеру, мы заходим на биржу, то есть выбираем на SIGIN биржу, выбираем пара GLIZE-YUMI. Пока что существует только пара Gliese Yumi на бирже. Gliese Bitcoin нет пары а на P2P. Также вот P2P торговлю мы выберем. Тоже Gliese не присутствует. Она не присутствует. Пока что не произошло полное сжигание монет Yumi. Запланированное. В количестве 500 миллионов монет. <coughs> Возвращаемся на биржу. Так... Выбираем Глизе Юми. Пару выбрали. И выбираем продать. Так, вот продать Глизе. Рыночный. Так, доступно 0. Ну, то есть видим, что еще монеты не поступили. Ну, сейчас они должны уже поступить. Доступно 0. Так, ну, давайте, пока они нам зачисляются, я вам еще продемонстрирую э, реферальную программу Глизе. Вот, реферальная программа. Смотрите, тоже скриншот сделал я с новостей, новости Рой Клуба, с Телеграма. Значит, после запуска Глизе реферальная программа работала немного неправильно. То есть, объясню, примерно в течение недели... Э, Ранги считались из, исходя из количества монет Глизе в личном кабинете пользователя. Хотя в белой книге Глизе у нас совершенно четко прописано, что баланс будет определяться в долларовом эквиваленте. И значит, разработчики тут извиняются, что они сразу этого не сделали, потом исправили ситуацию и пересчитали ранги согласно лайтпеппера в Глизе. Для достижения рангов у нас должен быть соответствующий баланс в долларовом эквиваленте. Пересчет сделали по актуальному сейчас курсу на бирже 0.33 доллара. Соответственно, личный объем LO сокращенно и групповой объем GO сокращенно в Глизе должны быть следующими. То есть вот смотрите. У меня на данный момент в Рой-клубе видим, что уровень 4. Да? Уровень 4. Что это означает? Вот. А когда у нас было по количеству монет, у меня был уровень 6. Сейчас у меня уровень 4. А, то есть мне нужно 3000. А, то есть для уровня 4 должно быть от 3000 а, личного объема. И от 30 тысяч группового объема, чтобы уровень 4 горел. Сейчас мне э, при уровне 4 я получаю реферальные бонусы э, с 1 по 4 глубину своей структуры. Э, чтобы мне закрыть 5 уровень, мне нужно 9000 э, глизе личного объема. То есть это в расчете на, по текущему курсу 0,33 цента чтобы мне мы видим, что у меня личный объем составляет 5200 ну, даже там 5185 да? а чтобы не закрыть пятый уровень то есть мне получается нужно докинуть грубо говоря 4000 глизе В пересчете сейчас по текущему курсу соотношение 8 юми 1 глизе то есть это получается умножаем 4000 глизе на 8 юми получаем 32 32000 юми мне нужно сжечь, поменять в Глизе, чтобы у меня закрылся пятый уровень, и я начал начал получать реферальные бонусы со следующей глубины, то есть с пятой глубины. Так, опять тут у меня надо свернуть. Потому как, смотрите, группового объема мы видим, что мне хватает до до шестого уровня. То есть, на шестом уровне у нас 30 тысяч Глизе должно быть личного объема и 300 от 300 тысяч группового объема. Видим, что у меня личный объем недостаточен, а групповой объем вполне да, позволяет. То есть 483 тысячи Глизе позволяет закрывать шестой уровень. Так, вот с этим мы разобрались, да? Расчет закончится в течение нескольких часов. Так, перерасчет. И вот так вот по уровням. И чтобы, смотрите, друзья, чтобы у нас уровни наши отображались, Юми в Глизе переводить следует, по крайней мере, до конца сжигания. Именно таким способом, как я вам сейчас покажу. То есть я при вас сейчас отправил Юми реферальные, которые мне пришли. Ой, Глизе реферальные, которые пришли вот с торгового. Я их отправил на кошелек в Сигин, который я создал. Так, ну что у нас тут появилось что-то? Сейчас обновим, посмотрим. Должно появиться уже, по идее. Так вот, да, у нас монетки пришли. Спустя какое-то время, ну примерно полчаса прошло. А Наблюдаются такие задержки на, при первом переводе на кошелек. На этот кошелек я еще ни разу, то есть я при вас его создал, ни разу не отправлял в глизе. Так, мы теперь видим, что у нас на кошельке Глизе в Сигине есть 146 глизе. Что мы можем сделать? Мы заходим на биржу. На биржу, выбираем пару глизе-Юми. И мы можем, так, мы можем либо продать Глизе за Юми. Да? И ну, не, не то чтобы продать То есть мы меняем Глизе на Юми 8 к 1 также. то есть 1 Глизе Меняется на 8 Юми То есть вот, доступно у нас 146 Глизе Получится Юми у нас 1000 Сколько там? 168 Да? Все, меняем Глизе на Юми Продать Все, заходим в кошелек у нас происходит автоматически видим глизе у нас по нолям кошельке юми а у нас вот появились тут у меня 1000 чем-то там было да и 1000 еще 168 прибавилось теперь что нам нужно делать если мы хотим просто продать реферальные то мы сейчас берем заходим на P2P и продаем юми которую вот мы поменяли глизе поменяли на юми мы берем просто эти юми продаем если мы хотим их закинуть дальше на стейкинг глизе чтобы добиться следующего уровня там в моем случае пятого то нам следует делать следующее мы переводим юми на адрес сжигания адрес сжигания напоминаю у каждого в личном кабинете руи клуба свой индивидуальный вот ваш адрес для пополнений пополняйте ваш баланс с помощью монеты юми это просто быстро и надежно все вот копирую этот адрес захожу на сигин и отправляю юми Yumi... а нет друзья одна минуточка чуть-чуть и вас не запутал и сам не запутался с кошелька сигин пополнять этот адрес ни в коем случае нельзя, потому что монеты Глизе вы не получите и Юми у вас уйдут. Пополнять нужно его только с того кошелька, с которым вы регистрировались на Глизе. Поэтому, поэтому вот он этот адрес Юми, в котором я регистрировался на Глизе. Он у меня в кошельке находится. Я его копирую и именно на него я отправляю изначально монеты Юми. Именно на него запрашиваем код на почту. Ждем. Так вот, код активации вывода. Так, видим, что вам было отправлено письмо. В течение часа нужно пройти в письме по ссылке, чтобы подтвердить перевод. Хорошо. Ожидаем письмо. Так, пока мы ожидаем письмо, я хочу вам уточнить, чтобы уже вопросов по этой теме не оставалось, что если вы хотите реферальные бонусы свои, поменять на ЮМИ и продать их, то есть получить, превратить в рубли, то вы их меняете, также уводите на Сиген, ваши Глизе, на Сиген кошелек, на бирже меняете на ЮМИ, ЮМИ продаете на p уже, потому что Глизе сейчас купить нельзя, ни на p 2 ни на бирже, то есть можно только их обменять на ЮМИ. Соответственно, Юми уже хотите продаете. Если вы хотите реферальными бонусами пополнять свой баланс в Рой-клубе на Глизе, то делаете следующие действия, такие же, как делаю я сейчас. То есть мы поменяли в Сигине Глизе на Юми. Юми у нас находится на кошельке. Они уже у нас тут списались. Надо еще в письме подтвердить. Далее нам нужно ЮМИ. Вот подтвердите вывод средств. Давайте подтвердим. Подтвердить. Подтвердить. Все, видим. Успешно отправлено. Все отлично. Теперь мы уже знаем, что монетки наши ушли. Благополучно ЮМИ. Монетки наши ушли. Вот сюда. На наш этот адрес они придут. Вот здесь они и появятся. И уже вот с этого кошелька, вот с этого кошелька Юми, вот они у нас пришли. Видите, как быстро. Вот с этого уже кошелька мы отправляем монетки Юми на наш адрес для пополнений. Вот мы его копируем в личном кабинете Клуба. Так, отправить на адрес. Вставляем. Так, отправить все. Отправить. Подтвердить. И только в таком случае, друзья, все, транзакция отправлена. И только в таком случае. Вот видим, видите, у меня баланс увеличился. Только в таком случае мы получим добавочку к своему балансу. Вот у меня бонусный баланс увеличился и баланс миграции увеличился. А если бы я переводил 800 юми, то 100 глизы мне бы поступило незамедлительно на мой баланс. Так как я переводил 2000 юми, 2200, то у меня получилось, что моя сумма также будет зачисляться мне частями по 3,3% в месяц. Мы это можем посмотреть в моих транзакциях. В моих транзакциях. Вот она у нас, транзакция эта отображена. Вот. Всего зачислено 278 Глизе. Вот так вот. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Если какие-то еще вопросы у вас остались, конечно же, пишите, задавайте. Но я думаю, тут все очень просто. Самое главное, не путайтесь и пополняйте кабинет Рой-клуба в Глизе именно с вашего кошелька Юми, которым вы регистрировались в Глизе. В данном случае у меня вот он этот. Второй момент. Отправлять Юми... Нужно, конечно же, да, с мневмонического адреса, которым вы регистрировались. И отправлять их нужно вот на этот адрес для пополнений, который у вас находится в личном кабинете Ройклуба. Клуба. В приложении он также имеется. Ну и, друзья, что? На этом прощаемся. Ну, не прощаемся, конечно. До новых встреч. Итак, видео уже затянул. Всех благ. Благодарю за внимание. Пока-пока.